Приветствую на канале Шрабара. Драконы-драконы, снова драконы. Но теперь рассмотрим образ драконов в различных культурах. Итак, не будем тянуть дракона за рога или бородку или что-нибудь еще. И сразу к делу. Мифология. Неотъемлемая часть нашей культуры и истории. Люди, жившие задолго до нас, использовали различные легенды, предания для объяснения различных природных явлений. Мифы об огромных рептилиях, летающих, плавающих, дышащих огнем и изрыгающих воду, встречаются почти у каждого народа. Их очень сложно обобщить, потому что под определение драконов в целом попадает огромное количество вымышленных существ. Напоминаю, что мой кот является псевдодраконом, между прочим. Так что я, будучи владельцем дракона, понимаю, о чем говорю. Ага. Драконы бывают красные, черные, белые, золотые, синие, огненные, ледяные, воздушные, костяные, каменные, разумные, дикие, добрые, злые, многоголовые или с одной головой, бессмертные или просто долгоживущие. Образ дракона значим в европейско-славянской и восточной мифологии. Дракон может считаться дальнейшим развитием образа змея. Основные признаки и черты совпадают с теми, что характеризовали мифологического змея. Как и данная присмыкающаяся, дракон обычно связывается с плодородием и водной стихией, в качестве хозяина которой он выступал. Дракон также был покровителем сокровищ, которые он ревностно охранял. Получить их можно было, как правило, убив Рептилию. Как, например, в скандинавской саги о Сигурде. Образ дракона появляется в более позднее время развития мифологического мышления. Он широко представлен в мифологии ранних государств, таких как Египет, Шумеры, Индии, Греции и других. Большинстве них хозяйство было основано на искусственном орошении, благодаря чему у нас следовался более ранний культ водоемов. Во многих европейских мифологиях есть образ героя-драконоборца – Арнштейн. Так герой убивает дракона и высвобождает похищенную драконом воду, сокровища, либо людей, обычно девушек, точнее принцесс прекрасных. Мотив похищения драконом девушки имеет корни в обряде принесения жертвы духу воды. Как правило, по легендам, весной к людям являлся дракон и требовал себе девушку. В средневековой Европе этот мотив переродился в сказании о Святом Георгии, который победил дракона и освободил пленницу. Хотя также можно рассматривать данный подход и как конфликт тьмы и непорочности. В Древней Руси сохранился сюжет о Никите Кожемяке, который отправляется на борьбу с драконом, который похитил в свою очередь дочь князя. Однако встречаются мифы, где дракон переосмыслен как доброе начало. Так, в славянской мифологии дракон мог приносить людям из сокровища. Также рептилия присутствуют на гербах многих городов и родовых гербах. Как правило, его изображали с двумя лапами, двумя крыльями и изогнутым телом. Значение дракона на гербе – это неприкосновенность, запрет, охрана сокровищ. Скандинавы украшали головами драконов «драка» носы своих кораблей, получивших от этого название «дракары». Считалось, что такие форштевни будут отпугивать противников, и в частности различных чудовищ, населяющих океан. Драконы почти всегда хищники, причем не пресгующие человеческим мясом, и крайне трудно или вообще невозможно убить. Они живут под землей, ну то бишь в пещерах, или в воде. Имеют чешучатое тело, острые зубы, когти, иногда крылья и плоское жало на хвосте, но мы-то знаем, что жало это у Вивернов. Драконы часто обладают магическими способностями, распространяющиеся и на отдельные части их тела. Например, древнегреческий герой Ясун засеял поле зубами дракона, и из них выросли закованные в броню войны, А герой древнегерманских сказаний Зигфрид, омывшись кровью дракона, стал понимать язык. Исидор Сибильский в своей этимологии утверждал, что внутри головы дракона находится мягкий карбункул, ну, рубин, который на воздухе твердеет, превращаясь в драгоценный камень. У кельтов драконы символизировали власть и лидерство. Это было отражено в их словообразовании, например, пендрагон, что означает «вождь». Начнем с древнего мира. Одни из древнейших цивилизаций – это Египет и Междуречье. Как ни странно, но и в мифах этих древних государств есть уже свои драконоподобные существа. Так, например, в Египте дракон, точнее змей Апоп, каждую ночь сражается с богом солнца Ра. И каждую ночь проигрывает ему, из-за чего и наступает новый день. Змей обладает огромными размерами, живет в подземном царстве. Он является олицетворением злых сил. В легендах Междуречия существовала огромная дракониха, драконица, драконика. Не важно, тебя мату являвшаяся океаном хаоса и родителем всего сущего. Вопреки столь всеобъемлющему созидательному началу, она также была олицетворением зла, потому ее и сразил бог Мардук, создав из ее тела небо и землю. Кроме этого, в мифах междуречия были и другие смееподобные чудища. Так, герой легенд Гильгамеш сражался с чудовищем Хумбабой, покрытым розовой чешуей, лапами льва, ястребиными когтями и рогами, а на воротах храма Иштар в Вавилоне существо, именуемое Сируш, обладающее рогатой змеиной головой, телом змеи, передними лапами льва и задними орла. Неизвестно, откуда взялся этот образ и что он именно обозначал, но его схожесть с драконами ну, нельзя отрицать. В мифологии Греции дракон имел облик огромной змеи. Зачастую обладал не одной, а сразу несколькими головами, как, например, Лернейская гидра. Основной чертой дракона считалось не изрыгание огня и не полет. В греческом языке «дракон» – это тот, кто видит, от глагола «даркумай» я вижу. Реже переводится как «тот, который сияет». Часто возникают вопросы о том, кто упоминается в Библии под обликом сатаны. Змея, искуситель Евы, или же дракон, поверженный архангелом Михаилом. Считается, что у греков эти термины были взаимозаменяемы. Например, Гесиот в своей Теогонии дважды употреблял словосочетание «змеи-дракон». Драконов в греческой мифологии огромное множество. Один из ярчайших примеров – Тифон. Стаглава гигантский дракон, рожденный богиней землей Геей и божеством хаоса Тартаром. Тифон мог выпускать огонь, но несколько нестандартным образом. Нет, не через выхлопную трубу, через глаза. Этого монстра сразил глава богов Зевс. Уже упомянутая лирнейская гидра, это тоже драконоподобное существо. Голов у нее было, правда, не 100, а всего 8, да и размерами она намного меньше Тифона. Однако, на месте каждой срубленной головы гидры вырастали новые. Дыхание ее помутняло разум, а желчь, заменявшая ей кровь, была ядовита. А знаете, что самое забавное? Что желчь на 50% это кислота. 5 секунд медицина закончилась, идем дальше. Как мы знаем, гидру убил Геракл. Итак, можно сделать выводы, что уже в древние времена образ дракона начинал зарождаться. Формально драконы появились в Греции, поскольку именно там их называли драконами. Однако и до греческой цивилизации подобные им существа активно использовались в мифологии для олицетворения злых сил и начала хаоса. Просто назывались иначе. В Греции дракон носил не столь символичный характер, но относился точно так же к антагандистам, силам тьмы. Средневековье и новое время. В средневековье одним из важных элементов культуры являлась Библия. И именно в средние века христианство считалось единственно возможным образом жизни. И именно образом жизни, а не просто религии. Как ни странно, в Библии тоже встречаются упоминания о драконах. В первую очередь стоит отметить Левиафана. Я не про фильм. Из книги Иова, это огромный крылатый огнедышащий морской змей. Воплощение пучины морской, ужаса силы. Змей был столь могуч, что лишь сам Бог, змея сотворивший, уничтожил его. Левиафан, это вновь начало зла. Сила разрушительная и действительно огромная, несдерживаемая. Другой дракон, упомянутый в Библии, это дракон апокалипсиса. Он красного цвета и обладает семью головами и десятью рогами. Хм... Окей, неведомо каким образом распределенными по головам. И у этого змея тоже есть крылья. Дракон есть сам сатана, дьявол, если угодно. С ним воевал Михаил и ангелы, свергнув его. И вновь дракон представляет собой начало отрицательное, сугубо отрицательное, абсолютную противоположность добру. В общем, в Библии драконы пусть и имеют внешние отличия со своими предшественниками. Крылья, лапы, огненное дыхание, но все равно олицетворяют тьму. Они это зло. Однако даже и вне Библии, в легендах, преданиях народов Европы, с этим учением не связанных, драконы тоже имеют место быть. Вспомним предание о воевавшем с драконами Беовульфе, о драконоборце Тристане из легенда короля Артури и рыцарях Круглого Стола. В русских же преданиях, существовавших до принятия на Руси православия, также появляются драконы, именуемые Змеями. Но все эти образы схожи с библейскими драконами, как внешне, так и по сути своей. Этот облик дракона и есть тот, который мы привыкли видеть в современном мире и в нашей современной культуре. Чешуйчатое тело, крылья, четыре мощные лапы, длинный хвост с каким-то острым наконечником, возможно рогатая голова, зубастая пасть и тогда голов больше чем одна. Существовали и видоизменения этого облика у разных народов. Где-то возникали образы двуногих крылатых драконов – вивернов, где-то появлялись длинные и бескрылые, похожие на греческих предков – змеи. У каких-то драконов просто не было крыльев, но общие черты оставались прежними. Дракон являл собой злое начало, воплощение человеческих страхов, разрушительную силу. Во многих легендах фигурируют и морские змеи. Появились они у все тех же греков, кит, убитый Персеем, например. Но в средневековье эти змеи были у всех на слуху. Среди всех мифологических существ серпенты, так их еще называют, считались наиболее реальными. Что в принципе логично. Да и сейчас многие верят в их существование. Многие люди посещают озеро лохнес в котором якобы обитает лохнесское чудовище. Хе -хе. Серпенты выделяются среди других драконов большими размерами и, зачастую, отсутствием каких-либо конечностей. А вот в восточных странах драконы пошли в совсем ином направлении, нежели в Европе. Объясняется это, наверное, чисто теоретически, удаленностью стран Востока от Греции. Ну так дохрена тысяч километров, я бы сказал. Сам же факт существования этих существ, тавтологичная тавтологичность, сам же факт существования данных особей в азиатской и восточной мифологиях связан, наверное, с находками костей динозавров и ошибочной их идентификацией. Так или иначе, драконы на Востоке назывались даже не драконами. Наиболее известно их китайское название – лунь. В Японии дракон назывался Рю, в Корее – йони во Вьетнаме – Лонг. Со своими западными, так сказать, сородичами, драконы восточные имели даже внешнее различия. Их тело было вытянутым, крылья отсутствовали. но, ну, может быть, за какими-то исключениями. На голове имелись олени-рога, грива, усы, тело покрывало рыбе-чешуя. Число лап у всех было одинаковым – четыре. Различались в разных культурах число пальцев на них. У китайского императорского дракона было пять пальцев на лапах. У японского 4, у корейского 3. Помимо всех внешних различий, были и различия уже по сути своей. Если еще со времен Египта драконы и им подобные твари представляли собой злое начало, то на востоке же драконы были сродни божествам. Они олицетворяли обычно погоду, силу воды. Не то чтобы драконы были именно началом добра, встречались и злые. Однако, в большинстве своем дракон был созидательным началом. Но если люди не уважают дракона, не уважают саму природу, естественно, что тот выступал уже в роли палача, наказывая людишек. В лапах у восточного дракона зачастую был какой-то округлый предмет. Где-то сказано, что это жемчуг, который дает ему власть над погодой. Где-то говорится, что это просто драконье яйцо. Точно неизвестно, но наличие первой теории вновь говорит о том, что дракон был именно богом, которому подвластно Погода, природа. Итак, с упадком античной культуры с наступлением Средневековья и впоследствии Нового времени образ дракона не утратился, не ушел в забвение, а напротив продолжил использоваться в мифологии, иногда в искусстве. Если в Европе дракон был тем, чего люди всегда боялись, то в восточных странах он являлся силой природы, доброе к тем, кто уважает ее, и беспощадный к тем, кто ее не щадит. Наше время. Сейчас драконы – одна из важнейших частей большинства произведений жанра фэнтези. Они встречаются и в фантастических фильмах, и в живописи, и в скульптуре. Их образ украшает наш мир. Важно отметить, что в связи с процессом глобализации и укреплением связи между разными культурами, образ дракона начал смазываться и меняться. Так, восточные драконы обзавелись крыльями европейские гривой и бородой. У каких-то драконов по 6 лап, какие-то вообще ушли от огненного или природного начала и становятся драконами ледяными, ядовитыми, пустынными и... и так далее. У меня в книгах и бриллиантовый есть. Угу, why not? Но самое главное, даже не в изменении внешнего облика. Главное в том, что драконы уже редко олицетворяют зло, становясь где-то добрыми и мудрыми, где-то дикими и непредсказуемыми. Где-то даже маленькими и беззащитными. Таков вот он образ драконов в различные времена в культуре. Надеюсь, вам было интересно. А еще надеюсь, что вы нормально реагируете на всякие мои кривляния. Хоть вы, конечно, этого не видите, но в голосе это же отражается, наверное. Хочется надеяться. На сим позвольте откланяться. Ставим, жмем, пишем, дзинкаем, прынькаем, а я полетел. Счастливо.